Срочные новости. Реально, Россия уже захватила и поставила свой флаг в Харсоне. И тут мне пишут комментарии. Такие вот сильные комментарии, нужно их ответить прямо в ролике, потому что я их точно не напишу. Ведь их достаточно осталось много. Давайте выберем, наверное, самых лучших. Тут? В принципе, три достаточно будут. Они очень длинные, так что начинаем. Давай с этого начнем. Самоленова. Нравится, знаю вопрос. Вы 8 лет во Донбас Донбасс эм, и шутили по этому поводу, Дошутились. Россия вас очень долго просила остановиться, не убивать там своих граждан, а вы для вас выполнение команд за закончится хозяевом, оказывается важной жизнь собственного граждану. То есть они считают, что Украина была на Донбасс. Тут не было речи про Крым, не, про, про, не было про Луганск, то есть он просто или просто сказал, что Донбасс, потому что слово Донбасс русское, так вот. А Луганск не слово. И Крым не слово. Так что теперь? Херсон снова русский? Как Херсон русский? В принципе, там русскоязычная, но Крым оккупированный, а Донецк, Луганск половина оккупированных, а Херсон захваченный. И он даже не оккупирован. там не было голосований, как в Крыму. Я уже, кстати, записал ролик. Давай второй выберем парень заявился с наркоманием подождите меня зовут макс прайм какой наркоманием слишком хочу быть зеленским так теперь давайте так нужно перенастроиться на как там путина так вы что теперь делаете Теперь нужно, до да, к власти привести страну в лучшую сторону, так что собираем отряд и идем работать, и копать огород, то, значит, смотрите, теперь я сделал копию Путина, конечно, прикольно, в принципе, самое главное это работать, как белорусский президент Лукашенко вроде бы, да? он сказал, работаем от коронавируса, всего ничего не боимся. И сразу же войска на Украину пошли. грубо говоря, работаем, ждем. Кожи дать нужна помощь. Я снимаю ролики на украинском языке, на русском. про войну, как обеспечить себя, там, защититься. Приемчики я еще не показывал. Реально приемчики такие не показывал. Но в принципе, если вы хотите, то в принципе сделаем. Третий пипец вам головы промыли. Какие промоли то <смех> промоли. Я это новое слышу в Украине. Немножко России взял, если честно. Точка. Скоро Россия придет и все хорошо будет. Это капец. Прям все хорошо будет. Только они с оружием приходят, если честно. И я помню в новостях стреляли. Зачем это делать, а? Будет э, хорошо, а пока дома сиди, не высовывайся. Мне рекомендую дома сидеть не высовываться. В принципе, я и так это делал раньше. То, что -то, что они не образованы. Честно. Пишут необразованные люди. Да, я на новостях видел, что молодые ребята идут на войну, не там После училища идут. Училища, как там называется? Два года уточни сразу идут двоевать. 19 лет. Без опыта. Срочники, контрактики. Прям, знаете, хранят сильных воинов на потом, России, именно, а самых чистых, новеньких сразу в бой. Потому что коронавирус, про коронавирус мы вообще забыли, коронавирус такая штука, что она убивает людей. И тут Путин вспомнил, подожди, а может быть делать вас сначала молодых отправим, чтобы коронавирус немножко упал. Может быть и так. Вообще это было жестко, можно повторить. Про наркоманию, про мозги, как марсянины, да? Но это не точно. 8 лет бомбить донбасс крем был первый или Донбас был первый напиши комментарии что было первое сначала. Значит, у нас донбасс вопрос в следующем ролике поговорим наркомания. Я помню, что русские любят водку, украинские любит водку. Они с помощью этого Первую мировую войну, Вторую мировую войну одолели. Так что третий у нас. Промыли мозги. Прикольно, конечно, получается. Донбасс. Война, война 8 лет. Бесконечность. О, нет, это же будет бесконечность. 8 лет бесконечности. Выше не знали. Подожди, а точно 8 лет. Ну, ну все, доигрались. Теперь Европа получается в игру. Точнее, Россия будет в Европу, потому что она агрессировала на Россию она бесконечно война все блин за восьмерки надо было или раньше захватывать украину ну, думаю это плохая была мозг потому что меня бы захватили я бы ребенка на вашем месте точно тут наверное, школьники много надо узнать кстати ну если я там сейчас узнаю тут есть один способ такой сейчас узнаем с вами Занем на ролик аналитику там примерно статистикой узнаем школьники или взрослые люди Писали и смотрели. Пока мизанных нет. Но ну, в принципе, если зайти на их каналы, то узнаем. да, даем восточный ответ по комиссии. Промыли мозги, наркомания и война, бесконечная война. Первый канал, закрытый год, 2014. Скорее всего, когда война началась. Скорее всего, этот школьник бывает такой. 2020. Сергей Шашлыков, возможно, он взрослый. Он, писал, парень, давляется с наркоманием. Я Макс Прайм, блин на наиклеем. Может, мне нужно полегче сделать? стоп стоп стоп стоп стоп Он на меня не подписан. У меня не подписан Андрею. Стоп, 2012 года он подписан. трех чуваков, я тут вижу. А4 подписан. Ну, а, так это ж школьник. Оттуда. Это ж школьник, лёд. О, Украина 24. Тимати не понимаю, что он на меня не подписан. Эй, нравится? Вы 8, лет меня в Я не добил бомбас Вы хотели меня захватить в Крыму. В Крыму, кстати, хотели. Я вам этого не прощу. Вы тоже нас не простите, я понимаю. Но вы первы начали по Крыму. Так что я хочу как-то скрыть. Только никому ни слова. Как это сделать, я еще думаю. То есть если я увижу танк хотя бы здесь, то я обещаю стану другим человеком. Наверное, Бог обещаю, что с Россией я, наверное, буду обманывать их. Раньше я хотел добро, теперь ограничение как в Джумбанден. Но я не уверен, что пойдет в зло Думзлом. Напро эту функцию, возможно, Бог простит. Ну, извиняй, но они убили людей, украинцев. Как это простить? Может быть, давайте. Вместе, если увижу танка русского здесь, то это значит, что я извиняюсь, я с человеком. Я становлюсь против России немножко и за Украину немножко. То есть пополам я делить. Это будет, конечно, самым сложным периодом для всех стран мира, но будет прикольно. Видите, новая рюк. Так, Россия вас очень долго просила становиться В какой становиться еще за бред не убивая там своих граждан а вы для вас выполнения команды всякая жизнь не всякая так все я напишу это блять такое посмотрим